Анатолий Александрович, знаете, сразу хочу сказать, вообще встреча с Анатолием Александровичем каждый раз для меня сама по себе чудо, потому что вот все началось с моего дня рождения, когда я вышла с ним тоже в прямой эфир, это был в прямом смысле огромный подарок. Потом я пошла на курс Генетическое здоровье, где прокачалась настолько мощно. Слышно, да? Да-да-да, все, сейчас вот. я слышу. Да, супер, очень рада вас видеть, слышать. Вот сейчас уже говорю своей аудитории, вашей снова, что началось все с моего дня рождения. Потом, когда я пошла на ваш курс «Генетическое здоровье», увидела колоссальные результаты на себе, на своей семье. То есть я потом начала рекомендовать его своим пациентам, ваш курс, своим близким. У меня свекровь, свекор тоже заметили вот эти изменения. Говорят, слушай, ты что там... Такое проходишь интересное. Что за тимус? Как это вообще? Расскажи, мы тоже хотим. То есть понимаете, насколько вы несете вот эту вот, вот эту вот полезную информацию, вашу миссию, что просто все вокруг, мы как зараженные, мы заражены этой общей идеей. Действительно, это важный курс, и он много Но он идет уже давно, уже прошло несколько да. а лет. в нем. Но у нас приближается Новый год. Давайте да? наверное, поговорим об этом, потому что надо не только трудиться, но и надо радоваться. Надо вот, согласна. Да, да, да. Вот у вас еще такая атмосфера сзади вас. Она невольно как-то вот на какое-то новогоднее чудо настраивается, настраивает. Вот первый у меня вопрос к вам такой: Анатолий Александрович, скоро Новый год? Да, 2021. Этот год он был раз, вот, который сейчас прошел, идет 2020 был абсолютно разным для всех. У кого-то удачным, у кого-то где-то не совсем. Вот как вы думаете, что надо сейчас успеть сделать до конца этого года? Что как надо вообще подготовиться к Новому году? Может быть, есть у какие-то общие рекомендации? Вы знаете, Новый год вообще как правило. Он... Действительно, очень функциональный, функциональный. Uh -huh. то есть во время этого праздника, во время подготовки к нему есть конкретные вещи, которые мы обязательно сделать. Вот, есть, да, это, По шагам. Это, uh -huh. отражается на весь год. Да, это, да. Это самый функциональный праздник, кроме того, что он uh -huh. самый радостный, самый праздничный, самый долгожданный, он еще функциональный. То есть здесь есть функция, функция подготовки к Новому году и э, загадывание, составление, загадывание, составление планов и загадывание желаний. Так что это очень функциональный праздник, это, если дать общую такую характеристику. У -у -у. А что у меня есть? Ну много чего есть. Ну, вот основное такое, с чем вы готовы поделиться с аудиторией? Во-первых, во-первых, э, что такое Новый год? Это новая жизнь. Это какой-то новый этап. Правильно? То есть я э, считаю, что каждый Новый год надо обязательно э, входить в него с новыми, с новыми планами, с новыми идеями, с новым состоянием. Может быть даже с новым гардеробом и так далее. То есть, в общем, как-то э, как его обновлять. Вот, это вот, э, вот эта сама идея, она сразу дает и ответ. Первый ответ. Чтобы что-то было новое, нужно убрать что-то старое. Поэтому mm -hmm. декабрь месяц, я считаю, это тот месяц, когда нужно почистить многое в себе, освободить многое в своей голове, в сознании, там, в теле и так далее, так далее, дома. То есть провести такую вот э, чистку, такую вот, я бы сказал, перезагрузку -то, э, всего того, что есть, пересмотр всего того, что есть, с тем, чтобы от чего-то избавиться, чтобы было место для нового. И вот потом уже вот на это место закладывать новые планы, которые я э, начинаю закладывать с 25 числа. Но это отдельный вопрос. Mm -hmm. Первый этап – это очистить, подготовить пространство, перезагрузиться, чтобы освободилось место для всего нового. Вот с этой целью я даже специально у нас есть э, такой э, небольшой курс недельный да. начинается 15 декабря называется перезагрузка 2020, то есть перезагружаем все то, что мы прожили в этот год, а мы же много чего прожили да, и, да. и многое уже не нужно угу. и вот от этого надо избавиться, то есть вот такая перезагрузка, это первый этап то есть очиститься, подготовиться для приема нового, вот это это первое, что нужно сделать, на мой взгляд. Так. А вот вы еще сейчас сказали, что вот такое интересное: с 25 числа вы начинаете закладывать какие-то намерения, даже какие-то желания. Как вы это правильно делаете и как действительно правильно к этому вопросу подойти экологично? Вы знаете, вот здесь у нас с вами разные традиции. Так. <звы> <звы> В западных странах, ну, в том числе и в России, там Григорианский календарь, и там есть такое понятие святочные дни. Святки. Может быть, слышали такого? Слышала, да, знаю. Угу. Но они вообще-то действуют везде. Везде. Их, ими каждый может воспользоваться независимо от своей национальности, вероисповедания. Угу. Почему? Потому что, например, ну, в общем, христиан на земле где-то полтора миллиарда. Но эти традиции, они древние, они еще до христианства. Они народные такие. Так. Поэтому, они во многих народах были, эти традиции. поэтому. Ими можно воспользоваться любому человеку. Потому что есть общее ментальное поле с этими традициями. Если к ним, к этому полю подключиться, то можно эти святочные дни, эти святки использовать в любой стране, в любом народе. Угу. Потому что у нас единое ментальное пространство. Да. И по сути, наработанные тысячелетиями, наработанные эти традиции, они действуют. Так вот, свят. Что такое святки? Это такой метод, когда дается специально 12 дней, двенадцать дней, в конце, ну, первый я называю первый свят. У нас же, если вы помните, календарь поменялся. Старый стиль есть новости. А вот сейчас работает новости, угу. и, и вот в католи католичестве Новый стиль начинается, он с 25-го начинается Рождество. Помните? Рождество. Да. И святки начинаются с 25-го числа. Так вот, каждый день с 25-го числа, каждый день, он да. какой-то месяц. Например, 25-е, январь, 26-е, февраль, марк. Понимаете? То есть, Итак, так 12 месяцев. Вот 12 святочных дней. С 25 числа. Так. Таким образом, каждый этот день, он связан вот по этим тем традициям, о которых я сказал, тысячелетним традициям. Не только христианским, не только религиозным. Это народные традиции, на которые потом село христианство и их использовало. Но я для понимания говорю это христианское, потому что у всех на службу да. связаны как-то с этим. А на самом деле это более глубокие энергии. Так вот, в этот день, 25 числа, январь, и вы закладываете, что вы хотите иметь в январе. Класс! 26 числа, что Февраль. вы хотите в феврале и так далее. Тонко. Да, да, да, очень интересно. Я думаю, в принципе можно же это все, всем воспользоваться данной рекомендацией, прям вот. это, да. это, это общемировая традиция. Вот. Это общемировая. Угу. Кроме того, желательно в эти 12 дней, в эти двенадцать дней желательно, в общем-то, жить в максимальной чистоте любви. Тогда все эти планы, все эти и все эти желания, они будут исполняться более эффективно. Вот таким Спасибо. А вот непосредственно 31 декабря вот, как, вы вот, вписываете, не знаю, когда вот что-то, какие-то свои желания, потом там сжигаете бокал с шампанским, выпиваете? Или нет у вас каких-то таких мини-ритуалов, скажем так? Нет, вы знаете, я как. Ритуалом отношусь э, философски. То есть э, mm -hmm. э, во всем есть зерно истина. Ведь, mm -hmm. как говорится, поверь, вам воздастся. Веришь в это? Да. <связь> что ты съешь, что <связь> ты что <льешь, связь> <связь> <то> ты на <связь> то это будет работать. Не веришь <связь> я, этим, я этим не занимаюсь, тем более я не пью. А, поэтому а, вот, и а, то есть это такие вещи мне как-то мало интересуют. Я да, э, да. беру такие более крупные формы, я бы сказал. Да, так, вот настолько. другими э, вещами. И энергетическими, и даже в какой-то степени научными. Но здесь это еще не все. Еще не все. Так, еще не все. Угу. Дело в том, что вот э, в пространстве православных стран православных стран. Ну это, кстати, православные же есть и в Казахстане. Да, есть. У них еще календарь используется старый. Угу. И Рождество уже не 25 декабря, так. а 7 января. Угу. Да, Вы да, да. Слышали, да. наверное, такое? Есть до да, 7 января. Это, это из-за того, что используют разные календари. И церковь осталась на старом календаре, и вот она продолжает использовать. Весь мир перешел на новый, а вот да. просто старый. Но традиция та же, работает и дальше. То есть, если вы вот эти, с 25-го числа вы эти прошли 12 месяцев, с 7-го января вы начинаете новый цикл святочных дней. Угу. То есть уже святки по православному календарю, да. но все равно это работает. Опять, В любом случае. Да. Равно, угу. Опять, же, 7 января, январь, то есть вы повторяете свои планы на январь, но еще более усиливаете. Может быть, что-то дополняет. Дальше. 8 февраля, 9 и далее, далее, и так далее. Очень интересно. Вот вы сейчас затронули такую тему, как вы сказали, какие-то вы то, что действительно более шире смо смотрите с точки зрения науки, энергетики и так далее. И я последние дни за вашими стори, за вами наблюдаю, я поняла одну вещь для себя, что... Вы действительно тот человек, у которого очень много жизненной внутренней емкости энергии. То есть то, как вы выступаете на сцене, то, как вы держитесь, потом вы в сторинг что-то показываете, всегда что-то пишете, чем-то делитесь. У вас а действительно это... ее очень много. И порой это настолько восхищает, когда обычно, ну, ты обычно думаешь, вау, как, откуда, можете поделиться, может быть, какие-то практики делаете. Очень, вот здесь, знаете, это главное волшебство, которое, которым я могу поделиться. Так. И что очень важно, это волшебство работает вообще-то независимо. Новый год ли? Вообще всегда, да. Работает всегда. это Мне задали такой вопрос, ну как вы так что, например, я пять часов провел, снимал, спектакль, я снял новый спектакль. Вот сейчас видео спектакль Это третий мой будет, моноспектакль. Вот я пять часов снимал. Два часа ехал в одну сторону, в Москве пробочной, два часа в другую. По Москве по-другому не проведешь. Вот. И потом еще провел две консультации. Это все в течение одного дня. Как вы это успеваете? А вы знаете, да. простой, вот это вот самое сильное волшебство. Так. И я о нем хочу вам сказать. Вы знаете, уважаемые наши зрители, берите ручки и записывайте. Давайте все ручки, блокнотики, подготовьтесь. Я прям сама. вот. Самое, прямо... главное волшебство. Угу. Первое. Очень любить людей. Угу. Так. Очень любить людей без всяких но. Всех, всех любых. И особенно, и особенно тех, кто рядом, которых труднее всего любить. Вот, вот, вот, как, как в точку действительно. Угу. Вот вы знаете, э, если... чем сильнее любишь людей, тем мир более тебе отвечает подарками. Каждая твоя мысль, каждое твое желание выполняется. И второе. И второе. Очень любить землю. Землю. Mm -hmm. Всю землю в целом, как земной шар, воду природу, лес, животных. Спорт. Вот сегодня, например, сегодня, например, всемирный день гор. Вот в Казахстане есть горы. Да. И многие живут, ну Алматы полностью в горах. Да. И ряд других там мест. Так вот вам, пожалуйста, сегодня обратитесь к горам. Поблагодарите их, пожелайте им любви горам, да, да. да и вообще, если вы даже не живете в горах, все равно вы с ними встречаетесь, поговорите с ними, пообщайтесь, подарите им любовь. И поверьте, вам горы помогут в какой-то момент исполнить ваше желание. Вау, у меня, честно сказать, мурашки по коже. Вот настолько это уникальные какие-то знания, то, что вы сейчас говорите, да? Любить людей, любить мир. Вот сегодня еще день гор, действительно. Мы, хотя вот не поверите, у любого алматинца спроси, как часто ты бываешь в горах, но практически 90% очень редко. Я сама очень давно не была, там не выезжала, хотя в часе езды. И как-то все время этого времени нет, какие-то дела, еще что-то. Сейчас мне прям захотелось выделить время и съездить. Я да даже вышел и посмотрел, там же горы, даже я Посмотрел, да. Посмотрел с любовью. Вот, пожалуйста, понимаете? И вот когда ты любишь мир, любишь горы, любишь воду, любишь лес, любишь животных, растения и так далее, и так далее. Тебе все добавляет энергии. И когда ты что-то пожелал, все то, что ты любишь, включается и помогает тебе реализовать. Вот оно вот шипсах главное. Ну это просто вообще. Смотрите, еще за замигали сзади вас от вашей энергетики огоньки. Настолько классно. Действительно, все будет помогать. А вот сейчас у меня, наверное, будет такой вопрос, который... Да-да-да, говорите. Я хочу добавить. Да. Знаете, вот я работаю уже практически 30 да. лет а, вот в этой области, в области психологии, mm -hmm. в области помощи людям. Да. И вы, вы сами э, понимаете, что к нам приходят люди не с подарками, да. а с большими проблемами. И зачастую, и зачастую э, несут на себя огромные негативы. Да на себе какие-то там и проклятия там и прочее, прочее, прочее. То есть очень низкие энергии иногда не проклятие. Да. да, действительно. Так вот, я никогда не защищаюсь. Никогда. У меня нет ни одной защиты. Я выступаю и перед аудиториями в 2000 человек, и я не защищаюсь. Я люб... на любой сцене, в любом интернете, эфире, я никогда не защищаю. Почему? Потому что самая сильная защита, это мое состояние любви. Вот я люблю, и моя энергия любви, она так идет, она идет и распространяется так сильно, что она нейтрализует все, что ко мне приближается негативно. То есть опять любовь – универсальное средство ну, Это так уже, бонусом к тем подаркам, которые… Очень-очень классно, знаете, Анатолий Александрович, прям мне настолько это откликается, и то, что вы сказали, я никогда не защищаюсь, никогда, то есть настолько энергия любви, она нейтрализует, даже не подпускает какой-то негатив, какой-то что-то такое плохое, близко, да, скажем так, что могло бы разрушить вот эту вот защиту самая мощная угу. и вы знаете вот э, раз уж мы этого коснулись конечно это пришло не сразу но я сразу это поставил и сначала меня доставали какие-то внешние э, воздействия моя сила любви была недостат и я каждый раз я сразу защищался, кто? я значит здесь еще недостаточно любил и в следующий раз я выходил с еще большей любовью. Еще больше. То есть это меня учило любить. Вот эта открытость, она да. меня учила меня любить. Угу. А вот тут я наверняка уверена есть те, кто очень глубоко ранен какие-то Есть такие обиды, какие-то вещи. И кто-то слушает и думает, ну как так, например, я сейчас полюблю. Ну, не кто-то у нас, например, в Казахстане развито, когда там семьи живут в огромном большом доме, все вместе, очень часто ко мне обращаются сами, ну, когда приходят ко мне пациенты, они говорят, мы живем там, с теми, с теми большие конфликты, там я ненавижу свекровь, еще что-то, еще что-то. Вот зачастую ко мне приходят вот так вот. И вот что вы в этом случае вы сказали вот, людям, да? вот? женщинам, аудитории в целом, которым очень сложно сейчас начать любить ближних. Вы ведь вначале сказали, хотя бы начните с ближних, это самое сложное действительно. Как выйти на этот уровень? Как начать любить ближних? Вы знаете, здесь даже не надо, наверное, так говорить. Знаете, здесь... да. Начинайте любить вообще то, что можете любить. Вот так. Да. Ну нравится природа. Почаще бывайте на природе и любите природу. Таким образом, вот это состояние любви будет наполняться. Нравится животные, Любите животные, но постепенно все-таки все больше и больше охватываете и другие стороны жизни. То есть не останавливайтесь только на животных. Да, да. Есть же, знаете, собачники, которые там кошачьи, которые... Ненавидят. Да, ненавидят людей. Да, да, да. да. Вот. И, или люди уезжают на природу, там он, там он в восторге, а потом приезжает чуть ли не с ружьем, готов ходить на людей. Поэтому надо, конечно же, конечно же, надо переносить это переносить на всех постепенно шаг за шагом угу. тогда потихонечку будет вот этот процесс идти а уж на своих близких вы знаете но здесь вообще нужно развивать сознание все сознание. идет в головы в сознание потому в что угу. понимать что близкие рядом с тобой это твое зеркало. Ну, знаете, Вот эти простые вещи, которые... Простые знаки, вещи, да. Вот эти простые вещи, вот это просто грамотность. Надо понимать, что он ничего плохого рядом не покажет, если тебе не нужно это увидеть. Значит, это ты чем-то вот вызываешь, каким-то своим внутренним вопросом, какой-то внутренней задачей. Значит, тебе это надо прожить. Значит, это тебе на это не среагировать. Тогда один раз второй все это затихает. Или наоборот, надо поставить на место, но так мягко добро, чтобы человек больше к этому не относился. То есть здесь то есть, нужно учиться жить, учиться строить отношения. Самая большая беда, вот, вот вы перечислили те ситуации, когда к вам приходят с Да. Эти вопросы, главное, что их объединяет, это вопрос безграмотности. Mm -hmm, да. Такие вопросы задают безграмотные люди. Mm -hmm. Безграмотные в плане жизни, в плане отношений. Mm -hmm. Они даже имеют кандидатские mm -hmm. э, да, образования. Да, но они безграмотны в отношениях и в жизни. Вот mm -hmm. этому надо учиться. Вот наша академия, этим и занимаемся. Мы учим именно жить грамотно, жить профессионально быть профессионалом в жизни. Кстати, ладно, об этом хватит. Нет, нет, а, скажите. Еще новый, это, к Новому году, мы же об этом, елочка да. Да, да, да, елочка горит, горит. Она напоминает. Специально нашел такое место, но оно, это место, рядом еще с елочкой еще фонтан. Вы слышите, наверное, шум, это Шум воды. Классно. Такое вот сочетание елочки. Но другого не нашел. Я сейчас нахожусь в Челябинске, в отеле, и вот другого не нашел места, кроме как вот этого. Но, я думаю, нормально. Так вот, еще одно средство, которое позволяет вам к Новому году подготовиться и войти да. в год с новыми, с новыми, какими-то угу. своими... Желаниями, мечтами, планами. Правильно их выстроить. Mm -hmm. Это, вот у меня на Ютубе, у меня на Ютубе есть э, портал исполнения мечты. Yeah. Это бесплатный канал. Мы его с женой Дианой вели месяц. Диана продолжает сейчас вести, кстати, каждую среду в 19. Yeah вы можете посмотреть. Это безоплатный, то есть свободно в доступе. вы можете посмотреть. Но я советую посмотреть вот все те предыдущие выпуски. Потому что каждый выпуск о чем-то. О жилье, о здоровье, о детях, о машинах, там, о домах. Там. То есть, ну, прям даны методики. Прям методики. Вот, да. Даны методики. вот как это все закладывать, как это чтобы это действительно реализовалось Удивительные результаты. Удивительные результаты. Поэтому возьмите просто, просмотрите и найдите свою тему. Какая вам больше нравится. Хотите жилье? Кстати, многие получили жилье. И так далее. То есть, пожалуйста, эти методики работают. Вот вам до Нового года еще есть полмесяца, даже чуть больше, все просмотреть, выбрать для себя. И эти методики тоже использовать для того, чтобы в новый волшебный год войти уже по-другому. Очень классно. Смотрите, друзья, вот сейчас на самом деле Анатолий Александрович прям вот настолько щедро делится, плюс еще вот говорит, что есть безоплатный, то есть информация она в открытом доступе. Просто зайдите в YouTube, вбейте в портал исполнения мечты, просмотрите ролики на определенные темы. Но вот вы все-таки, Анатолий Александрович, так не захотели говорить, так ну ладно потом, но я прям хочу сказать, что Академия Анатолий Александрович, это тоже кладезь, это шкатулка. Действительно, жить профессионально. Нас ведь нигде не учат, да, там, в школах, в институтах, каким-то тонким, тонким моментам, да, про отношения, про какие-то вот такие вот важные-важные вещи. Если вы чувствуете потребность, вот прям милости просим к Анатолию Александровичу по ссылке, в Академия, зайдите, посмотрите, очень-очень много всего, уверена, что каждый найдет то, что ему нужно. Да, мы учим профессионалов. Профессионалов счастливой жизни, так и называли. Угу. Почему, знаете, Анатолий Александрович, я так советую, потому что я вижу сама на собственных консультациях, когда ко мне приходят женщины, которые либо у вас на курсе обучились, либо взяли у вас личную консультацию, потом ко мне как к врачу подходят именно да для того, чтобы мы беременность, скажем так, запланировали, даю рекомендации. Это люди совсем другого типа, они по-другому разговаривают, они по-другому слышат, они слышат тебя, это очень важно. И именно право... То, что вы несете про женские качества. Вот на последней консультации у меня была женщина, которая сказала, говорит, знаете, я до Анатолия Александровича была ноль, просто ноль. С мужем, говорит, у нас все, но уже шло к разводу, настолько все было плохо. Я прошла, я, вот курс, я стала, я начала прививать женские качества по одному каждый день. И говорит, я до сих пор эту практику применяю. И говорит, не поверите. Мое состояние улучшилось, мои вот именно репродуктивные показатели, гормональные показатели. Понимаете, насколько это тонко? Вы знаете, здесь еще один важный момент. Вот вы напомнили про эти качества. Это так. можно сказать, очень мощный подарок. Потому что до Нового года, вот 15 дней, больше даже качество и к новому году стать совершенно другим человеком. Почему? Потому что не просто вы качество в себе раскрываете, это само по себе, вы становитесь более женственными, более сферичными, да. гармоничными, но каждое новое качество, ты его просто осознал, прожил, оно открывает новые ресурсы. Каждое да. качество дает новый ресурсы. Кроме того, что новое состояние, чисто женское, но оно еще дает новые ресурсы, потому что в каждом качестве закрыты ресурсы. Ты их его в себе раскрыл, и оно дарит тебе новые ресурсы. Ты становишься более мощным, более сильным. Твои желания становятся другими. И в Новый год ты входишь в новом состоянии. Классно, супер. Друзья, ну вот смотрите, сколько мощных рекомендаций. Просто берите и записывайте снова. да, Скажем так, то, что вот какие-то моменты вам хочется записать, узнать. Анатолий Александрович, я вот просто хочу вас поблагодарить от всей души, вас, вашу команду, за все, что вы делаете, за все, что вы несете людям вот этот свет, вот это добро, потому что я как на себе, так и на своих родных, на своих пациентах вижу, это совсем другие люди. И то, как вы... Самое интересное, знаете, что вот то, что вы доносите, это доходит до сердец. Вот все пишут, эфир бомбический. Спасибо большое, отлично, спасибо. Сердечки вам шлют, смайлики. В общем, все от вас просто в восторге. Благодарю, душа. благодарность вам, в свою очередь. Хочу сказать, потому что вы, вы не просто женщина, вы воплощение души на земле. И причем... Великой души. Благодарю вас за то, что вы пришли на Землю и за то, что вы творите. Вы нашли то, что... это значение. Дарите людям любовь, дарите людям жизнь, дарите, дарите людям радость. Вы чудо. А -а -а, спасибо. Блин, так приятно, Вы не представляете, у меня, у меня опять мурашки башки, по коже. Все, Анатолий Александрович, спасибо вам огромное. просто обожаю вас, вашу команду, всю вашу семью. Благодарю. Я, я волшебник, поэтому когда я что-то говорю, это обычно исполняется и действует очень хорошо. Спасибо вам огромное. Благодарю вас еще раз. Всем успехов. Вот, Анатолий Александрович, пару слов просто пожеланий всем, кто сейчас нас смотрит в прямом эфире, как-то их Давайте вот вы действительно волшебник, как-то их зарядим всех на новый 2021 год. Друзья мои, мы с вами прожили 2020 год. Год очень непростой. Очень непростой. Наверное, из всех прожитых лет это один из самых непростых. Ну, если не считать военный годы там и так далее. И мы его прожили. И мы с вами остались жить. И не просто жить. А мы за этот год стали другими. Благодаря всему тому, что произошло, мы стали все другими. Поэтому я вам желаю в новом году, раз вы остались жить, раз вы стали другим, что с этого Нового Года у вас у всех началась новая жизнь. Все, по-старому никто не будет. Не, не делайте даже попыток жить по-старому. Это будут проблемы. Я вам всем желаю совершенно новой жизни. И вот эти оставшиеся 15 дней, пожалуйста, очистите свои сосуды. Уберите все старое. Уберите все то, что вы несли до сегодня. Заполните вот этими новыми всеми энергиями, новыми мыслями, новыми идеями. Практик мы вам наговорили много. И вы войдете в Новый год вот, в новом состоянии, и он действительно для вас будет новый. Без сомнений. Да, мы вам это гарантируем, вам... дай Бог. Обязательно. И мы еще в следующем году с Анатолием Александровичем встретимся, и еще вы еще напишите, что действительно вот эти практики, все, что сказал Анатолий Александрович, это вам помогло, это вашу жизнь поменяло. Я сама буду в этот раз все это пробовать, все, что вы сказали. И потом обязательно с вами еще тоже поделюсь. Благодарю вас еще раз, благодарю вас. Крепко-крепко обнимаю. До свидания. Счастливого Нового года, счастливой жизни.